лариса мирошниченко прохожу самостоятельно вашу школу первую ступень снится сон безграничный синий океан и меня пригласили научиться плавать а мне страшно это как-то связано когда снится океан это говорит о том что у вас океан это жизнь человека когда снится океан, это говорит о том, что вам дают новую жизнь. Если вы собираетесь плавать и вас обучают плавать, то вас обучают видеть жизнь и ощущать эту жизнь. Если вы во сне плаваете, то к вам придут идеи, как жить так, чтобы жизнь свою чувствовать. Любовь Дроздов, я около двух лет являюсь ученицей. Какие бы практики я ни делала, результат мгновенный. Спасибо. И по кодам работаю, и по ступеням. И у меня вопрос: допустим, лечить от алкоголя нужно брать деньги. А как я узнаю на первых порах, получится или нет, помочь человеку? Как нужно правильно начать работать? Я хочу вас разочаровать. Даже в случае, если вы. Закончили сейчас ступени свои, а, даже 7 ступеней, и уже прошло там 3-4 года, я могу сказать, что силы такой, которая может помочь вам так повлиять на другого человека, чтобы он бросил пить, у вас, к сожалению, еще нет. Почему я это говорю? Вам для того, чтобы помочь такому человеку бросить его желание, необходимо определенное знание которое я даю на седьмой ступени или при личной встречи передаю как знание советура и вот этот советур я передаю это та энергия которая дистанционно может помочь другому человеку бросить пить поэтому можно изменить судьбу чтобы человек бросил пить а впрочем от меня рекомендации <клес> если вы очень сильно хотите выпить алкоголь то моя рекомендация такая